Привет, друзья! Прежде, чем приступить к теме нашего сегодняшнего разговора, хочу сделать маленькое объявление. Поскольку у многих из вас имеются вопросы на юридическую тематику, я принял решение провести акцию, в рамках которой каждый желающий может получить мою бесплатную юридическую консультацию. Все условия под видео. Итак, сегодня будем говорить о боли водителей, которые привыкли наслаждаться поездкой на автомобиле, не отвлекаясь на разные мелочи, в том числе и на знаки, которые устанавливают максимально разрешенную скорость на том или ином участке дороги. Говорим об использовании полицейскими прибора трукам и о том, почему 90% всех нарушений, зафиксированных с помощью этого устройства, можно признать незаконными. Вокруг этого вопроса уже давно витает некая недосказанность и неопределенность. Одни говорят, что все законно, другие это отрицают. Немножко прояснил ситуацию апелляционный административный суд, который рассматривал дело за апелляционной жалобой водителя, которого оштрафовали за превышение скорости в городе. Ссылка на это решение суда будет в описании. Суть дела в следующем. Сотрудники полиции остановили водителя за превышение скорости. Водитель же обратил внимание сотрудников полиции на то, что они не имеют права измерять скорость прибором трукам, держа его в руках. Водитель подчеркнул, что прибор должен быть закреплен на стационарном недвижимом объекте. Сотрудники полиции данное замечание не учли и все-таки оштрафовали водителя. Однако водитель решил доказать в суде, что скорость может измеряться этим прибором только в случае его закрепления на неподвижном стационарном объекте. Разбираясь в этой ситуации, суд обратил внимание на то, что согласно со статьей 40 закона о нацполиции, Полиция имеет право закреплять на форменой одежде, служебных транспортных средствах, монтировать, размещать по внешнему периметру дорог и зданий автоматическую фото- и видеотехнику. То есть закон разрешил использовать фото- и видеотехнику, которая установлена стационарно. При этом возможность использования этой техники с рук в законе нигде не предусмотрена. Исследовав предоставленную полицией видеозапись Трукама, суд установил, что на движущийся автомобиль Ford Edge была наведена цель и осуществлялся замер скорости. В этот момент видна значительная дрожь прибора рукам, что может свидетельствовать о проведении момента фиксации скорости автомобиля Трукамом. Именно с рук. При этом суд на основании этих данных и свидетельства о поверке трукама сделал вывод о том, что такая вибрация прибора при фиксировании скорости может дать большую погрешность, что ставит под сомнение зафиксированную скорость движения автомобиля. Поэтому в результате рассмотрения дела суд оставил в силе решение суда первой инстанции, которым было отменено постановление полиции о наложении штрафа на водителя. Таким образом, суд сделал вывод о том, что фиксирование скорости движения автомобиля с помощью прибора рукам полицейским с руки незаконно. Если все же полиция вас оштрафовала, не беда. Ведь вы знаете, к кому обратиться. Еще раз хочу напомнить о ограниченной акции, в рамках которой каждый желающий может получить мою бесплатную юридическую консультацию. Все условия акции под видео.